Веселый молодожот. А мы несколько пойдем сложно так. Ну вы ориентируйтесь, не теряйтесь. Ну ладно, мы пошли. Куда? На маршрутку, что ли? Куда? Папе. Машина... Ну, а